так привет народ все последний этап мужики больше я с этим полуавтоматом мучить вас не буду вот такие делишки третья часть про этот сраный полуавтомат варит нормально но поры как будто не хватает газа ну действительно как будто не хватало газа я его разобрал смотрел в путь трубочки проверял здесь чтобы нормально было он проходит уходит в рукав и пошло сейчас даже я полностью разобрал горелку держа как правильно называется полуавтомата вот такого звука не было у него и как я объяснял ну, в, ком в комментариях людей вот он здесь завода выставлен вот этот винт на 30 атмосфер что ли он выставлен ну, я уже крутил но обратно выставил потом и при включении баллона видно вот он шарик здесь просто баллон под верстаком стоит шарик он поднимется и потом падает и при нажатии на курок вот так шарик не поднимался как бы даже если я его на максимально бы выкрутил вот так да вот следим за шариком видно шарик прыгает это показывает расход у меня вообще не было Нажимаешь на курок и шарик лежал. Вот, к примеру, если сейчас закрутить. Вот шипение есть. А шарик... Ну, все, давление потому что закрыто. Все, шипение прекратилось. Вот так у меня шарик лежал. Сейчас мы чуть, -чуть приоткроем. Вот показывает. Вот, много. Ну, на пятерочку сейчас выставим. 5 литров расход, я так понимаю. Нет, не поднимает. Вот так. Вот так будет 5 литров расход. Все. Разобрал здесь, где трубка входит. Не понял там смысл. Разобрал, посмотрел, потом уже сообразил. И теперь. Все, шипение есть. Шарик поднимается. Сейчас давление упадет нажимаем на курок шарик нам показывает 5 литров вот теперь есть теперь можно попробовать поварить там же грешил на то что газ не поступал у нас на на двоечки Я не знаю это видно нет режим поставил на двоечку и подача проволоки на пятерке из 10 сейчас прибавим глаза что и закрывайте пени есть все нормально так. вот тут металл тройка варил сейчас попробуем на нем так подальше делаем пятерку ну, на, на тройку прибавляем Ну, вот так вот не видно, нет? Но пористость я вроде уже не вижу прибавляем на четверку что там будет видно? Здесь я побыстрее вел. Пористость тоже вроде не вижу. Подачу дадим на шестерку. Нагрузку оставляем на четверке. Шарик, кстати, большой. Так у нас стоит нагрузка, ну напряжение на четверке, хрен за мужики, короче видно не видно, подача на шестерки из десяти, ну шов мне нравится в принципе, короче газ уже есть, все нормально поступает, видно да? Нет. И давайте попробуем убрать на троечку четверки, но подачу ставим на шестерки. мужики вроде как бы аппарат я добил газ идет по швам руку надо еще набивать правильно все по все подачи отрегулировать получается вот играться с этими сопряжениями из подачи проволоки вот такие вот четыре шва пор вроде я не наблюдаю в принципе шов нормальный я бы сказал да, некрасиво. Это, естественно, надо еще руку набивать. Скорость, как правильно вести, с какой скоростью вести, с подачами поиграться. В целом, я уже, в принципе, доволен. Ну, это я сейчас пробовал просто. Ну, можно сказать, добил я этот аппарат. Вот такие вот. Ну вроде все потому что у нас все это работает до этого ни хрена не работал получается варил без газа правильно мужики писали говорит пористость или мало газа его можно сказать что вообще не было без газа варили. Сейчас попробую я переключить полярность так как газ у нас пошел Сейчас попробую сделать как по заводской табличке и посмотрим, что будет по заводской табличке. Так, мужики, все, поменял на с газом и попробуем теперь так проварить. Настройки оставляем также по напруга на тройке и подачу на шестерке. Давайте попробуем. Глаза, бережем глаза. Кстати, шарика нет. Как и говорил, что скорее всего полярность неправильная. Значит, на заводе все-таки перепутали. Надо ставить там режим без газа. Вот сейчас у меня стоит. Ой, со штативом неудобно. Сейчас у меня стоит красное на красном. Это у нас с газом. Значит, надо обратно переставить. Значит, все-таки полярность перепутана. Вот. Сами видели, да, как сейчас он варит, ну, ну, не варит у них хрена. Вот такая вот хреноблундия. Так что полярность обратно меняем, потому что там вот уже вот такие швы. Во. Здесь я пробовал, здесь вот более-менее старался, но не спешить. И правильно делать. И будет нормальные швы. Я думаю, будет нормально. Ну, в общем, полуавтомат домучили. В принципе, результатом доволен. Можно сказать, три дня с ним промудохался. То не варит, то потом вроде как с полярностью разобрались, варит. Но все равно пористость металла. Здесь пористость я не вижу, вроде как все нормалек. Вот. Сейчас уже добился, что газ есть появился, редуктор, значит, все нормальный, просто были трубки в аппарате, как-то не герметичный, наверное, что ли или как, ну прочистили, сделали. Все, последний этап, мужики, больше я с этим полуавтоматом мучить вас не буду. Вот такие делишки Все, можно экспериментировать, варить, прорезать, посмотреть прогрев металла да там грубо говоря ну, может сейчас прорежу посмотрим привет народ я думаю что это последнее видео в этом году так что последнюю часть про сварку я показал добил я все-таки эту сварку я так понимаю что добил с редукторами разобрался все мужики большое спасибо кто подсказывал по поводу нехватки газа нехватки напряжения обе эти причины были верными с напряжением вроде как бы вопрос решил с газом тоже решил потому что проверил газ действительно толком он не шел трубки проверили поправили все сделали теперь все нормально так что всех благодарю всем спасибо ну и естественно всех с наступающим году скорее всего мы больше не увидимся возможно еще со второго канала мини трактор 56 видео выйдет скорее всего вот, на этом канале мы не увидимся всех с наступающим новым годом удачи и счастья в новом году побольше денег, здоровья во все органы здоровья вашим семьям чтобы не болели побольше денег вот. ну как здоровье и денег побольше не будет здоровья и денег не будет да? ну все Так, я то в рабочке я все работаю в принципе и завтра я буду работать а потом сразу с гаража за стол все, мужики, всех с наступающим, увидимся в следующем году. Всем, кто комментировал, всем спасибо еще раз. Вот. Разобрались всей толпой, как говорится, в моей беде, в моей проблеме точнее. Вот. Останется только осваивать его конкретно. Играться с регулировками, так как это мне тема мне не знакома. Будем учиться, пробовать так регулировать, так регулировать, там подачу убавить, здесь прибавить. Ничего научимся, это я не, сильно не переживаю. Главное, что аппарат работал бы. Вот. А там уже посмотрим, как он будет себя вести. Плохо будет вести, избавимся от него. Возьмем кувалду и приговорим ему. Вот. Так что, все. Всем спасибо. Всем пока!